Чтобы собрать прочную пространственную раму и маятник из фанеры понадобится Два листа фанеры толщиной 18 миллиметров Клей ПВА, эпоксидный клей, литра 3 Стеклоткань, метров 5 Шпатлевка, грунтовка, краска Из инструмента, дрель, фрезер, электролобзик, угольник, ножовка, шуруповерт, шарошка, сверла, струбцины, наждачная бумага Далее, подписаться, поставить лайк и досмотреть видео до конца. Размечаем раму на фанере. Выпилим таких 4 штуки электролобзиком. Скрепляем их саморезами. Наметим ось вращения вилки и припуск, который остался 35 мм от оси. Отрезаем этот припуск. Наметим две боковые накладки. Вырезаем их. Сделаем скругление на раме. На оси вращения ножовкой пропилил пазик, чтобы при сверлении не увело сверло. Скрепляем фанеру и длинным сверлом делаем отверстие по оси вращения вилки, в дальнейшем мы его увеличим в нужный нам диаметр. Доработаем контур накладки. Наметим лишнее, отрезаем и скругляем. Теперь скрепляем все части рамы, а торцы выравниваем широкий. После обработки торцов можно склеивать. Берем клей ПВА, сначала использовал универсальный, но лучше ПВА. В итоге у нас получилась рама из шести слоев фанеры по 18 мм, это 108 мм. Далее в трущиеся части рамы нужно установить металлические пластины. Сверлом Форстнера, диаметром 45 мм, сделал углубление под детали рулевой колонки, дальше фрезеровал посадочное место для накладки и просверлил отверстие перьевым сверлом, диаметром 30 мм. Сверлом диаметром 22 мм просверлил отверстие, под ось маятника. Сделал разметку, потом также фрезером сделал посадочное место, для накладки оси маятника. Дальше, чтобы закрыть верх рамы нужно сделать обнижение фрезером, для установки туда ДВП. Далее приступим к установке и фиксации накладок. Нанесем клей, Установим накладки и детали рулевой колонки, вставим и зажмем вилку, для того чтобы отцентровать нижнюю и верхнюю накладки. Вкручиваем саморезы и оставляем сохнуть клей. Аналогично установим накладки оси маятника. Приклеим ДВП. Скруглим все необходимые части. И зашкурим раму. И теперь наступает кропотливая работа. Это процесс поклейки стекловолокна. Эпоксидная смола разводится с отвердителем 1 к 8. Большой объем разводить не стоит, так как смола закипит. Намажьте смолой раму. Отрежьте кусок стекловолокна. Разгладьте его и дайте высохнуть в сутки. Так нужно обклеить всю раму. И минимум в два слоя. В районе рулевой колонки 4 слоя. Далее нужно раму подготовить под покраску. А именно, неровности убрать двухкомпонентной шпатлевкой. Потом грунтовать и шлифовать. Теперь, можно красить. Теперь приступим к сборке маятника. Выпилим детали. Выровняем и скруглим их фрезером или шарошкой. Маятник усилим металлической вставкой внутрь, боковой накладкой и дропаутами также установим накладку оси маятника. Размечаем. Сверлим. Фрезеруем. Подгоняем. Склеиваем. Устанавливаем металлические детали на клей-саморезы. Подготавливаем к поклейке стекловолокном. Клеим стекловолокно. В 4 слоя. Выравниваем двухкомпонентной шпатлевкой, грунтуем. И наконец, красим. Приступим к сборке в объем. На одну часть маятника установим держатели боковую планку, которая не даст оси вылетать. Накинем на раму и вставим ось, затем приставим второй маятник и стянем болтами. Потом прикрутим кронштейны амортизатора и установим его. Установим колесо с электромотором мощностью 3000 Вт, и тормозной калипер. Далее установим вилку и переднее колесо. Потом руль. На руль установил ручку газа, замок зажигания и необходимые переключатели. Провода запустил в трубку вилки и снизу протянул в раму. Для этого снизу рамы просверлил отверстие. Фазные провода протянул в отверстие под сиденье. Установил фару и поворотники. Теперь разберем как сделать седло, боковые крышки и крыло. Чтобы сделать сиденье, я по форме рамы, из смолы и стеклоткани сделал основание. Велосипедное седло использовал как матрицу. Это седло приклеил к готовому основанию. Обклеил его вспененным пенополиэтиленом. Получилось вот такое сидение, немного смешное, напоминает что-то, но зато можно прокатить кого-нибудь. Матрицу для крыла сделал из картона. Обклеил стекловолокном. Вырезал в нужные размеры. Наложил еще слои. Дальше шпатлевка, грунтовка, покраска. Матрицу для боковых крышек сделал из фанеры. Обклеил ее пленкой, чтобы крышка отсоединилась от фанеры. Обернул стекловолокном и зафиксировал ткань. Вот как наношу клей. Через сутки наклеил еще слой. После высыхания третьего слоя края спилил турбинкой и оторвал от матрицы. Далее шпатлюем, грунтуем, красим. В раме просверлил отверстие и вклеил туда гайки, чтобы крышку прикручивать на винты. Батарею собрал с номинальным напряжением 76,8 вольт, емкостью 30 ампер-часов. Банки использовал железофосфатные, 48 штук формата 33140. Две соединил параллельно и 24 последовательно. БМС нужно взять на 24С для железофосфатных батарей. Батарею контроллер и провода подключил и зафиксировал внутри рамы. Подставку под ноги сделал из алюминиевого профиля, установленного на шпильке. Также установил подножку от велосипеда. Ну вот вроде бы и все. Байк готов. Вроде все рассказал, показал. Что осталось непонятным, подписывайтесь, спрашивайте в комментариях. Мысль по сборке рамы, из фанеры пришла, когда искал в интернете пространственную раму. Наткнулся, на подобное видео по сборке, тогда и решил собрать, получится или нет. Сколько это стоит, давайте посчитаем. Для сборки рамы, нужно два листа фанеры это 4000 рублей стекло тканей эпоксидная смола 10 тысяч рублей краска клей шпатлевка примерно 2000 рублей рулевая колонка 1000 металлические вкладки мне сделал друг на токарном станке Итого рама обошлась в 1 тысяч колесо с электромотором мощностью 3000 ватт 24 тысячи рублей Переднее колесо – 2000 рублей. Контроллер с ручкой газа – 11000. БМС, банки и зарядка – 33000 рублей. Вилка, вынос, руль – 9000 рублей. Тормоза, гидравлические тормозные диски – 6000. Амортизатор – 1000 рублей. Поворотники, фара, переключатель на руле замок зажигания с вольтметром – 2500 подножка – 500 рублей, покрышки – 4000 рублей. Итого затраты на электробайк составили 110 тысяч рублей и примерно год неспешной работы.